Начало. Петр I создает гранильную фабрику для строительства новой столицы и создания изделий из камня, отражающих величие новой Российской империи. Эти предметы роскоши ценятся во всей Европе. Новая эпоха. Новые ценности. Рубиновые камни фабрики в сердце советских часов и военных приборов. высочайшее качество и точность путь к победе новые высоты от часовых рубиновых камней к сложным механизмом часы ракета символ достижений советского народа перестройка страны с нуля Но завод выстоял благодаря силе духа часовщиков и преданности своему делу. 300 лет мы сохраняем свои ценности. 300 лет мы вносим свой вклад в историю стран. Часовой завод «Ракета». Время наших достижений.